Так, друзьяшки, всем привет! В прошлом видео я вам показывала, как сшить футболку не заходить короче в прошлом видео я вам показывала как шить футболку без распашивальной машинки и Аверлока, э, вот она она висит меня уже дожидается до да? пошила ее. А сегодня я буду ее отбеливать я сейчас до этого уже жду не дождусь с утра я сбегала за белизной и э, так мне хотелось начать раньше вас короче не снимаю что уже что-то пробовать сейчас будем все это делать вместе с вами случилась и беда дело в том что у меня нет резинок вот я собаки хвост завязываю вот такие я что-то подумала что они подойдут где-то хоть одна целая что Это... эти резиночки подойдут а они какие-то очень маленькие короче я не знаю сейчас попробую натянуть если нет ну хотя может и подойдут все. Ну, короче, если что, ниткой завяжу. А, что я хотела сказать. Я не буду эту футболку, знаете, вот закручивать, как показывают. А, типа из серии вот так вот там раз взяли и пошли ее там закручивать. Вот так вот закручивают, закручивают, закручивают, а потом связывают. Я не хочу так делать, потому что рисунок потом получится типа раковина такая, а у меня я морскую тематику терпеть не могу, короче. И я подумала, что я вот прям вот так вот ее сейчас вот так вот хаотично зажамкаю, вот так, и перевяжу. Супер будет, наверное. Будет неожиданный какой-то рисунок. Так, вот такой у меня комочек получился. Эти резинки рвались, да, было им тяжело. Что-то сделать. Кладем в ванну. Я купила вот такую белизну. Во всем универмаге, в которой я ходила, в окей, было только это. Ну, не знаю, она белизна гель. Гелем говорят даже лучше. Сейчас попробую. И, короче, это надо вот так вот делать. О май гад, о май гад. Может, не щадяще надо? Вот так люди. Ой, я вообще снимаю, что они тут... О, и перчатки не одела, пардон. Я вернулась, здесь у меня уже воняет хлоркой. А, вообще, они как-то это очень нещадно поливают, прям не нежалеючи. Льют прям хорошо. Слушайте, я еще ничего не успела, а она уже у меня начала что-то делать. Так, Давид, только не трогай мне ни в коем случае это. Ну и все, жду. Несколько минут. А сколько надо ждать? Ну, короче, ухожу, все, оставляю это. Это опять я и моя какашка. Так, посмотрим, что у нас тут произошло. Ну, это минут 10 у меня лежит. Она, блядь, почти белая. Вам на камеру не передается, но она, блин, практически белая. Ну, не белая, там, не знаю. Короче, я закифу, воняет, не могу наклониться. Закидываю это стирать. Да. Я предполагала, что результат будет поинтереснее, но оказалось не очень. У меня такое ощущение, что я испортила хорошую футболку. Короче, надо брать поярче цвет. Вот, это точно. Цвет надо брать поярче. Выглядит это как будто выгоревшие пятна. Как будто вот я тут, я не знаю, бычок уронила или, я не знаю, тряпку какую-то с этим... Горящую. И получилась вот такая вот. Я не буду показывать вам пока всю футболочку в некоторых местах. Вот видите, вот так вот. Не буду показывать вам всю футболку. Хочу показать в готовом виде, когда будет готова надпись. Как-то так. Для надписи мне хотелось каких-то ярких красок. Вот я сейчас выбираю, да. Вот такую, но не очень. Я вот Думаю, может быть, сделать оранжевую. Вот, наверное, даже оранжевый. Тут у меня ее чуть-чуть осталось. Есть еще вот такой желтый, но разноцветный я точно не буду слишком много всего. Хотя я тут даже думала сделать потом, если сделаю, расскажу. Если не сделаю, не буду. Ну, вот, наверное, вот эту надпись я буду писать, э, вот этой вот, оранжевой такой красочкой. Так, солнце уже садится, вам тут видно, я кое-как накоря была тут это слово карандашом. Не работал у меня принтер, пришлось самой писать. Вот, сейчас я возьму вот такая штучка, у меня есть картина. Следуй своим мечтам. Они знают путь. Вот сейчас я спросуну это вовнутрь. В футболке. Все равно чуть-чуть не хватает. Ну ладно, когда подсохнет, двину потом вот так вот и это ту буквочку доделаю. Короче, вот так вот я сейчас все аккуратно закреплю. И буду рисовать. Короче, вот процесс. Процесс идет. Знаете, что вам хочу сказать? Что... Но ну, очень сложно писать буквы. Рисовать намного легче. Писать, чтобы вот они были ровные. То я вижу вот дефекты некоторые. Там. Потом буду исправлять. Или, может быть, буду обводить черной краской еще по краям. Я вам завтра засниму процесс, когда будет светло, как я это делаю. Так, смотрите, я решила посмотреть, что у меня тут получается. Оторвала свою... Вот эту штуку в прямом смысле оторвала я ее, когда вытягивала. Видите, как она прилипла. Вот. И у меня тут вот это подсохло уже. Все сухое. Я решила посмотреть, как это вообще смотрится: нормально будет или нет. И знаете, я, наверное, буду еще обводить черным. Вот здесь. Я так боюсь, что карандаш не отстирается, если честно. То есть мне придется сначала все нарисовать. По-хорошему это надо было прогладить. То есть вот после того, как это все рисуется, когда подсыхает, это надо прогладить. Но я боюсь гладить, потому что вдруг карандаш пригладится, и его будет вообще не отстирать. Поэтому я закину, после того, как все раскрашу, я закину это в стирку, постираю еще раз. Потом все проутюжу. Ну, короче, вот так вот я это померила, посмотрела. Но ну, не могу сказать, я еще не знаю, нравится мне это все или не нравится. Так, сейчас я вам попробую немножечко заснять процесс, как это все происходит. Вот, смотрите, здесь главное вбивать, то есть как бы в ткань вбивать эту краску. На самом деле это очень долгий процесс я делаю вот так вот потихонечку все чтобы это все выровнять и было одинаково потом после так скажем первого слоя когда я это все вобью вот так вот во все вот эти вот борсиночки да я еще раз прохожу вторым слоем сначала все делаю по серединке потом выравниваю чтобы у меня это было все одинаково то есть у меня вот тут должна быть параллельная линия между этими буквами и чтобы вот здесь они тоже были на одинаковом расстоянии да вот тут вот. это очень тяжело Мальчишки и девчонки, а также их родителей, Веселую историю увидеть не хотите ли. Веселую историю журнал похож наш. Веселую историю журнале ералаш. Ну, это точно, это прям веселая история. Лайфхак потому как испортить футболку. Не могу сказать, что я там как-то довольна результатом. Немножко у меня уехала сюда, ну то есть надо было букухе немножечко двинуть, вот. Но это может быть из-за того, что у меня принтер не печатал, не работал, его надо было починить, и тогда бы я, наверное, буквы бы перерисовала, не пришлось бы мне самой их рисовать, я их бы просто распечатала, приложила бы как мне надо ровненько и сделала. Так, вот что у меня получилось. Я даже не знаю, я не знаю, радоваться ли этому результату. Вот так вот она чудно у меня выбелилась. Вот так вот буквочки. Карандаш отстирался. А, кстати, если будете гладить, да, вот когда высохнет акрил, Обязательно нужно э, через что-то гладить, через какую-то ткань. То есть, смотрите, в любом случае, если нарисовали акрилом, надо будет положить эту, как ее ткань, когда вы ну, гладите одежду. Вот, ну вот так вот, в принципе, ладно, сойдет. Вот, ну все, всем пока надо заканчивать этот ролик. Я его неделю... Ой, какое? Две недели уже. Все, никак не могу ни отснять, ни отмонтировать. Все. Надеюсь, после этого видео мои подписчики не отпишутся от меня со словами «нафиг нужно», а то мы с ней наделаем. Вот. Так что, ребятки, оставайтесь со мной. Всем пока. Все. Всех люблю, целую. Пока.